Всем привет, друзья! С вами LineX и снова Равиль. Хотелось бы сегодня поговорить о нашей уникальной, супер крутой машине LineX Nabu. И, конечно же, в системе multi -level и Multi-Level Plus. Компания Linux предоставляет вам огромный выбор рецептов. Более 4000 рецептов находятся у нас в облачной системе. Также вы можете создавать и свои рецепты и дальше пользоваться ими по системе Multi-Level. Благодаря системе Multi-Level Plus вы можете готовить на одном уровне сразу два блюда, что позволяет вам в машине 6 уровней готовить сразу 12 блюд. И благодаря тому, что наша машина разогревается до 320 градусов, а это беспрецедентный случай на рынке, вы можете готовить эти блюда максимально быстро. И сейчас прямо на ваших глазах Перед вашими мониторами, камерами или телефонами я приготовлю огромное количество блюд с использованием наших специальных аксессуаров, которые позволяют заменить простое кухонное оборудование и готовить все в одной рабочей камере. Поехали! С помощью аксессуара гриль мы приготовим с вами стейки, курицу, гарниры. С помощью тонкого аксессуара гриль, конечно же, мы сделаем овощи гриль. Очень логично. Также у нас есть специальный аксессуар, в котором вы можете делать омлеты, панкейки, оладушки и даже американские панкейки. В глубоком аксессуаре гастронормированном GNH10, мы приготовим японские дамплинги. А на простом гастронормированном аксессуаре джен с тефлоновым покрытием мы приготовим овощи и куриные котлеты в панировке. Готовить с помощью многофункционального аппарата LineX NABU и системы Multilevel Plus проще, чем щелкнуть пальцами. Все вот эти блюда приготовим меньше, чем за 10 минут. Linux Naboo и функция Multilevel и Multilevel Plus – это удобство и комфорт на вашей кухне. Меня зовут Равиль Тазудинов и вместе с компанией Equip мы продолжаем рассказывать вам об ассортименте компании Linux. Готовьте с умом!